Забудь заботы и держи трубой хвост, вот и весь секрет, живи сто лет, Акуна Матата. та -дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает исследовать и познавать мир Вальхима. И делиться с тобой самой актуальной информацией по этой игре. В данном же выпуске постараюсь открыть завесу тайны и рассказать, что же у разработчиков в головах и чем же они планируют в дальнейшем нас радовать, какие обновления они готовы выпустить и так далее. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Но. Взамен за это я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм. Таким, например, как Вальхейм и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! Все мы знаем, что не так давно разработчики порадовали нас таким дополнением, как Hard and Home или же Дом и Очаг. В котором завезли нам немножечко контента, да, немножечко улучшились наши постройки с вами после этого. Научились мы кататься на э, таких бк ящерах, или же Локсах. И нам немножко добавили кое-какого обмудирования. Добавили нам пару ножей, каких-то сундуков и Собственно говоря, на этом все. Да, Heart and Home не совсем хорошо порадовал нас, потому что мы рассчитывали на гораздо большее обновление. Но разработчики уверяют нас, что со временем они будут выпускать гораздо более масштабные обновы и гораздо быстрее. Пока что это компенсируется недостачей сотрудников в их штате, можно это так сказать, да, и поэтому разработка идет достаточно медленно. В недавнем своем блоге, значит, разрабы нам сказали, что сейчас у нас после выхода Heart Home. Они не стоят на месте. Они продолжают работать. Занимаются также они устранением ошибок, которые привнесло это, это самое новое дополнение. Самым интересным и сочным, на мой взгляд, что они успели нам сказать, это то, что они сейчас активно работают над следующей локацией, о которой я вам расскажу немножко попозже. Поэтому смотри это видео до самого конца. Дальше будет только гораздо интереснее. Ну и поподробнее давай я тебе расскажу свои мысли, что я думаю по поводу Hard and Home. Да, дополнение у нас получилось достаточно немаленькое. Ну, хотелось бы, конечно, побольше, но тем не менее, друзья, что есть, то есть. Завезли нам совершенно новые блоки для строительства, такие, например, как крыши, арки, различные решетки и даже стекло у нас теперь появилось в игре. Вы только представляете, теперь можно делать настоящие стеклянные окна, а не просто там какие-то арки и выемки. По поводу вот ребаланса еды, я могу сказать свое мнение ну, не совсем положительное, да, у меня сложилось по этому поводу, ну, потому Потому что, не знаю, я лично вижу эту, эту функцию не особо-таки важную, да, и вот то, что было даже изначально, да, со, со стандартными параметрами по еде, да, и со стандартными бафами от еды, было вполне нормально для этого мира, а тот момент с вот этого всего, да, там, как они вроде бы говорят, что типа мы сделали специально для того, чтобы теперь можно было... Подобрать рацион под любой стиль Я, ребятки, не знаю, лично мое мнение Что, ну, это так себе такая ситуация Мне кажется, из-за незнания чем, чем бы дальше еще заняться И чтобы еще доработать, да Как по мне, так это немножко было излишне Да, заниматься именно едой С ее бафами и так далее Лучше бы они вместо этого завезли каких-нибудь новых боссов Ну, хотя бы какого-нибудь одного, да И то было бы гораздо круче Ну, или промежуточно каких-то бы монстриков Завезли в ту или иную локацию Да, вместо того, чтобы заниматься ребалансом еды. Я, ребят, лично считаю эту доработку бесполезной, потому что вот раньше было то, что нужно. В принципе, мы добывали еду, она не так-то просто давалась нам, да, и чтобы побегать за нормальной едой приходилось также попотеть. Теперь же потеть просто-напросто в добыче еды будет гораздо сложнее и больше. Лично для меня это, ребятки, минус, как вам. Пишите свои комментарии, размышления, нравится ли вам вообще ребаланс по поводу еды, по поводу этого всего, по поводу построек. Хочу также выразить свое мнение, что, ну, если честно, да, визуализации нам, конечно же, не хватало. Для творческих людей, конечно же, это очень большой прогресс. Но сделали бы хотя бы какую-нибудь практическую часть. то та же, например, прочность у тех же декоративных балок ровно такая же, как и у обычных. Ну, той же, например, крыши, вот у этой с виду, вроде как, кажущейся прочнее, у нее прочность ровно точно такая же, как у соломенной. Ну, лично, я думаю, что это, скорее всего, недоработка в плане разработчиков. Как они говорят, что они фиксят. Все ошибки, все, как говорится, нюансы устраняют. И со временем, возможно, нам завезут и какую-то прочку. Иначе смысл тогда нам добывать эту жижу, рисковать своей задницей. Ну, а и рисковать реально, ребят, приходится, потому что просто так вы ее не добудете. Она мало того, что находится в самом хардкорном биоме, да, у нас это на равнинах, но еще ее охраняют эти мерзкие слизни, ну, к которым просто на маленьких уровнях подойти нереально, да, они вас просто-напросто сваншотят. Поэтому стоит ли вообще овчинка этой выделки. И Мое мнение, что нужно как-то все это дело доводить до ума, да, не оставлять в том виде, в каком это есть на данный момент. Тоже, зритель, пиши, что ты думаешь по этому а, поводу. Вот что реально следовало бы разработчикам сделать, это уже наконец-таки а, расширять а, возможности в приключениях. То есть, чтобы мы не натыкались на пустые какие-то биомы, а исследовали какие-то совершенно новые земли. Не как это было раньше. Приплыли мы, например, на какие-нибудь огненные места, а там у нас голяк, да и только. Викинг, не спеши, расстраиваются по этому поводу, как раз таки в последнем своем блоге разрабы и упомянули про то, что они на этот раз занимаются не строительством, а именно делают упор на приключения и на исследования. Ну и конкретно в данный момент упор делается на преобразование такого биома, как горный биом, потому что именно в горном биоме, да, как нам продемонстрировали разработчики, тут по, несколь... по некоторым ш... скриншотам видно, что планируется ввести, да. Что ты думаешь, это могло бы значить, увидев вот эту картиночку и также вот эту я думаю, что самые наблюдательные увидели в этом какие-то интересные пещеры. Так оно и есть, друзья. Вот эти пещеры, да, как мы видим на скриншотах, планируется ввести в биоме под названием «Гора», чтобы там было гораздо интереснее путешествовать. На данный момент работы в этом направлении только лишь на зачаточном таком этапе, и разрабы говорят, что сами не можем толком ничего вам сказать, как будут выглядеть эти подземелья у нас а, вообще в финале. Также они не упомянули совершенно ничего о вот этом вот новом нововведении, дополнении, апдейте или не указали никакую хотя бы примерную дату, поэтому я думаю ждать еще выхода новых каких-то вещей в скором времени не стоит. Благодарю тебя, что ты досмотрел до этого момента и, естественно, сейчас расскажу тебе про самую вишенку на торте всего этого дела, о чем нам рассказали разработчики в последних э, дневниках. Сейчас параллельно разработке подземелий и пещер в горах ведется активно работа, но только лишь одним почему-то разработчиком Если это действительно так, то тогда работа будет длиться действительно долго очень, да И еще раз подтверждает то, что нехватка разработчиков в команде Iron Gate И влияет сейчас на столь долгий выпуск обновлений, которые мы все так ждем Так вот этот именно разработчик, Ричард его называют, да Если хотите, то можете найти, он есть вроде как в Твиттере Он там публикует, внимание, для туманных земель А это значит, что это и будет следующим крупным дополнением, обновлением биома, так, таким же примерно по масштабу как Hard and Home, а возможно даже и больше. И вот этот конкретно тоже момент, он сильно размытый, ну блин почему бы ему и не быть размытым, то если это работает совершенно один разработчик ребят, ну вы направьте хотя бы немножко, а что делают остальные, остальные мне вот интересно бы узнать. У нас столько игроков, мы так сильно ждем, мы так все сильно хотим нового контента, почему только один разработчик э, работает над самым актуальным на данный момент контентом, который нам так нужен Да, и поэтому у меня сразу же отпал вопрос, почему мы так долго ждем обновления, крупные или даже поменьше, потому что в команде Iron Gate реально разработчики работают как-то медленно, не так, как хотелось бы. Ну и, конечно же, у всей этой мрачной истории есть один большой плюс, что разработчики, хоть и... Работают медленно, но они, друзья, работают и не забрасывают всеми любимую игру. И очень приятно слышать, что хотя бы такие новости выходят, да, и нам сообщают о положении дел на данный момент. Ну и в этом же блоге разрабы упомянули про то, что они вроде как ввели в игру фонари из репы. Играя в Вальхейм, если честно, пока еще до этого момента не дошел, но спешу, конечно же, в ближайшее время это все дело потестить. Возможно, видосик какой-нибудь дозапилю с использованием этой репы в качестве а, фишки, может быть, даже на Хэллоуин. Ну что ж, такие вот у нас новости, которые рассказали нам сами разрабы. Из первых уст, что называется. Естественно, от них мы ждем гораздо больше контента по этой игрушечке. Лично я просто в нетерпении каждый день. Ну, конечно же, по Продолжаю держать тебя, мой дорогой зритель, в курсе событий. А что ты думаешь по поводу этой информации? Напиши мне, пожалуйста, в комментариях. Мы с тобой непременно это дело обсудим. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же.